Вот так-то лучше. Привет, я говно. Поздравляю. Поздравляю, удачи, желаю. Guys, перебейте аниме хуйню, please. Я вас очень прошу. Не то чтобы деньги сильно нужны, но нужно перебить аниме-хуйню. Вот эти вот Доки-Доки и Стейнсгейты. Перебейте их кто-нибудь. Потому что сюда будет easy дроп, и вы будете смотреть Outer Worlds. Так что, ну, сначала. Бесконечный Кринж, второе прохождение, а потом Outer Worlds.